Встретились три бабки подружки, и разговор у них зашел о внуках. Первая говорит: "Ой, девки, мой-то внук будет садоводом, целый год какую-то травку растит, растит на подоконнике, все никак не вырастет". Вторая: "Ой, а мой будет врачом, деловой ходит со шприцами". Третья говорит: "Ой, девки". У моего работа хорошая, шофером будет, возьмет тряпку, намочит бензином, положит ее себе на лицо и кричит все, бабка, отъезжаю.